потом когда ты захочешь сесть. Камень Ко на коленочки, если что, Сядью, давай. Давай. Ну, как у тебя да? Embaixo. Захар, куда едешь? А, соски <muyillo001> <tagles> такой круглый. А, собачки, да, такие. Они страшные. Снегушать, чешешка. куда это яблоки, ребята? Сонка. А я в про, э, прошлый год возил грибы, вот, и, говорю, Здесь автоматик, весь автоматик, видишь, щелк мне ну, вот сзади, накликнул, и все. Да надо же снять, на ну, такие моменты все, это вообще. Когда я здесь еще буду, господи. А это груша? А это груша, ну нынче очень много было, груша, но она, она такая лепень. Вот этот трактор Просто жесть Егор там целый день потратил, сборолся А это бочка Бочка такая а, С этого а, Была Как ее а, поливали все эти И ну, я в свое время трактором притащил сюда И сделал с ней гараж а теперь из гаража где не гараж, а парник какой-нибудь? А Фарник какой? Нет, а какой, -то... какой -то... Склад какой-то. Вот, я пашка. Вот. Вот это да, блин. Слушай, такую бочку поставить у себя на участке. Как дом. Как дом. Только вопросов нет. Это, О... это мы, ребята, сынуля с другом погибли, которая под этим номером. И я все время, каждый день, я с ними разговариваю, а они мне помогают. Другой раз говорит, ну отпусти, ты уже 21 год. А как отпусти? Это ребята приезжают, его бойцы, с ними работа, наливают наливает им это. В общем, короче. 21 год прошел уже. а Цветы свежие стоят. А это все я... Я постоянно, постоянно я от них. Это вот мой на моем было... Да, конф... Вот я тут Егора беременная mm. да. просила чуть ли не ночью плюшек. Тихо, девочки, тихо, я яжоцев... закрываю. Тихо, а? тихо, не замырать бы вас кого-нибудь. Там... Тут же все черное будет. Булочка на крылье. Вот такой. вот такое дело. Булочка. Так, теперь доставим мы. Не булочка, а плюшечка. Булочка. Сейчас, Саша, ты сейчас мне будешь помогать что Вообще Просто сказка. Подребь. Подребь. Подребь. Вкусно? Дай ему по Я хочу меня приёжки очень удобно. На память это надо фиксировать Ох, это озеро целое здесь. Пруд, ну ничего себе. А рыбки есть там? Рыбки есть там? Не знаю, дело все струны переборами. Рыба была очень. Какая-то змеюшка. Надела. Ты пройдушь Ну, кожечки наша. <с <с <с <с и козы, и все, господи, какая здесь красота А это виноград мазь, мазь, А чуть-чуть вот подсадили они везде Все, сделали свое дело по И теперь там жару, там прохладно А, ну да, уже солнцем не так нагревается Да, да, да, да. Ну такая бочка здоровая, серьезно, да? Я все расскажу, что Такие бочки я на заводе видел у нас. Я когда работал в компании Пепсика, но они не лежат, они вот стойно стоят, и в них как бы там снизу, сверху молоко. Не-не-не. Здесь, здесь они, она была, как же её называют такие на полях. На полях вот удобрение вот это делают. Ага. Потом, потом она приезжает, закачивает ее полностью, и потом вот, вот, вот, вот а это вот. Дровник. дровник вот здесь здесь дровник на нынешний на год а это на, на второй год который будет впереди живем еще ух ты да Слушай, что полностью. дров полностью полностью ну, тут я вхожу как положено пойдем там там уже там сюда Скажи, вот это участок? А вот это. Вот это вот огурцы были. Да, огурцы были, прям посаженные они вот такой вот мои. Ой, петушок и две курочки. А это петушок. Поломаны, а? Это ж только, только молодые. Дэн да? да, сейчас решать будем. Да. Вот они мои хорошие. Да, да, мальчик, да. <свят> <свят> баня, вот. Помнишь, да, да. Это Дэнеш, отнова с ее. Помнишь кого? Да. Так голову. Красота О. Здесь, парится вот, Работает все до сих пор, да? А? Работает все? Ох, да Знаешь, сколько ели? 20 ей? литров Лет от Иваня я её перевёз. Ну, сколько перевез. я себя помню, что со стойкой эта ваня не точно есть. Ну, холодная вода здесь, а здесь, раз, ну, полностью затопляет топка вот здесь Саша, надо будет приехать в гости попариться. А нам. в чем вопрос? В любое время, это так, -то, топка. А это чуть-чуть. Руки дойдут туда. Ну, температура сколько. Ага. Пожалуйста, да. Вообще, все красота. Хорошо. Да, Саша, вот к этому надо стремиться тоже. Смотри, как все хорошо. А сюда. А, стой, стой, стой, да. Стой, да. Иду, иду, иду. Сейчас мы Ммм, бля, да, вкусная. А ты говоришь, барна, воссарь, ладно, есть. О, джакузи не надо. Сережа приезжал, летом. и он, купался Я вот тут, он облитник, облитник, молоденький, они все были. Вот, вот этот раз, как он, по сух а он полина Вот а там кабаны. А тут нашел березку вот такую ага, привозил, ага, привозил ага, вот, отрубую, а, помню, какая. а дубы ага. А дубы. А Помню, мы закапывали, привозили вот такие вот. да, да, да, да, да, да. А это что-то такое, типа болезни. Что Обалдеть. Какие? А желудки, а Орешки ведали. О, орешки, орешки А вон, посмотри, что сделали. Я говорю, что это мое? Вперед меня вспыхали. Ну. Невозможно вернуть назад. уже ушедшие года Ребят, ездили к родственникам моей любимой жены Познакомился с дедушкой Он майор полиции Он серьезный мужик Вообще все понравилось, честно скажу Ну, сейчас уже, ребят собираемся Уже с аэропорта с русского вокзала, что-то дома аэропорт, парк, вокзал трамвайный остановок ну, садимся на готру, перейдем в машину по трамвайным путям по короче просто Angry Bird, ребята, ребята выходные были крутые сейчас запущу стримчик ну его надо уже увидеть стримчик, может видосик этот будет только через 6 дней, через 5 вот все огонь все огонь, ребята Немножечко сумочек. А? Немножечко сумочек наших. Это досуга, есть. Невозможно вернуть назад те жеджие годы.